Максим Шадович, и сегодня мы в Майнкрафт. Это выживание с донатом, часть 3, сезон 1. Ну и погнали выживать. У меня донат Дорагон. И сегодня я просто буду выживать. Убивать игроков, и там вся вот это вот суть просто пишем сначала Хяу". это понятно. я буду искать игроков уже игроки есть все летим я их вижу я не знаю в чем они там но но в чем-то наверное как к ним попасть, я тоже не знаю. У них не, не закрывается. А где они? Они ушли. Держать. Но Они они где-то тут были. Надо проверить. Что у них там такое? У них ничего нет. Я просто так потратил время. Ладно, полетели дальше. Поищем дальше игроков. Здесь уже нету. резкое включение и я сейчас нашел игрока он находится где-то у меня вот здесь приди где-то даже где-то здесь ник я пока не вижу а ага, я его вижу и... Бивай. Бивай. нам надо развиться до алмазки блин он меня убил, но ничего страшного. Будем искать другого. Но за каждое убийство у меня будет получаться кит. От игрока и от да. До... У меня можно только взять игру, и Данагана. Все. Другие киты мне недоступны. Но я их могу выбирать с игроков. Но я подожду 55 секунд. Но, а у вас пойдет это как одна секунда. И все придется у меня. Опять нашел я игрока. Мечу уже к нему. Даже двух нашел. Ник я пока тоже не нашел. Но я ищу. Один, где-то 36 бок, Вот он. Сейчас убью. Убью. Все. Пенокил у меня есть. Так. Ищем еще одного. Тут их было даже 5, наверное, без сколько их было четверо. Одного я убил, значит, они осталось. Их надо найти. Я не могу прописать Ниан". Включаю фон себе и смотрю нервы. Сзади. 80 блоков назад. Соток 4 туда. И 16 сюда. Я не вижу его ник. Но он где-то должен быть. -то, но написано что он в доме но он похоже сдох и он там остался а здесь кто здесь никто жаль но одного игрока я убил так что повышаю свой кит и это детское включение и я, я нашел какого-то алмазника я боюсь к нему идти, но он, он, у меня, он у меня целится. Он меня может просто убить. Потому что, чтобы получить мне кит следующий, мне нужно сделать очень много килов. Где-то соток килов надо сделать, чтобы я получил кит дагана. А сейчас, что мне делать, я не знаю. Он меня может просто убить. Я буду тут бегать пока что. Тихо. Тут находится. Ай, нет, лучше уходить. Лучше уходить. Он просто меня может сбить. А я не хочу этого. Может как-то получится на него напасть, но я боюсь, что он меня убьет и все. ему это не надо. Еще один цельница у меня. Ладно. Ну, меня еще одного кита, мне осталось где-то 49 килов. Так что буду пока искать игроков. Игрок найден. Я ему, помню, выдавал донат. Значит, он где-то здесь находится. У него вроде донат хена. Если я не ошибаюсь. Или... Я уже не помню. Вроде Хена или Титана. Нет, и... я его не вижу, что-то в Титанах или Хена. Ладно, но его нам надо убить. Где-то там, что ли, 63 блока туда. Я вижу его ник, он внизу, значит. Нам надо туда попасть. А как? Там двое их. Их тут двое ну как, как к ним попасть, я не знаю. Если я бы смог как-нибудь туда попасть, то у меня было бы хотя бы не 49, а 47 хотя бы. Киллов оставалось бы. Это, конечно, очень много, но мне надо это сделать. Я их не могу достать никак. Ладно, пойду искать других. Но этот гойкед. Я его хочу убить. Он у нас титан. Ну-ка. А. Да. Он титан. Вс ⁇ Доверие, что я ресы верну, но я не верну ему ресы. Потому что, ну чё, я убиваю адресы мои все. И еще я, я все, все ресы, которые у меня были, я оставлю в, в сундуке на, на далекой телепортации. Или где-то. Ну, на, я вам покажу координаты, и вы можете их забрать. Это будет не запрещенный сундук. Там будет еще кит драгоны, но там будет только броня, там меч, вот это вот все самое главное. Ну а я тогда пойду дальше искать. Ладно. Так, не надо. У нас есть чел. 47 букв туда. Он что, в гарри, что ли? А, вот и. Оп-оп-оп-оп-оп. Все. адресы мои. Я пошел спускаться. И лучше убежать, потому что он может просто одеться во что-нибудь и ее убить. Ну-ка у него алмазка есть. Ладно, ну, пойду дальше. Но я сейчас хочу включить свой и посмотреть, что он там делает. Если у него маска, то это круто. Так, а, вот он, вот он, вот он. Вот. Ладно, я ему верну адресы. Если... Я верну Я у него хочу спросить, если есть Алма, то тогда пусть он мне покажет или губку Что-то хочешь сделать, наверное. И что-то ладно, пошли дальше. Так, у нас здесь вроде чел. Да, у нас много тут челов. А, где челы? Чел сзади есть. Вот чел. да ой ой Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Уйди нафиг! Пошел ты нафиг! Я не хочу с тобой, папа! Уйди от меня! Я не хочу с тобой, папа! иди, не, не, не, не, не. иди. Она. Она. я сдох. Не чувствую, что. сейчас оденусь тогда в кит дорагна если если меня убьют то я вам все равно оставлю броню я сейчас перей... так пока я писал никого нету жаль такого просто ну, невозможно что я просто на это понятно и никого нету может, я полетаю, где-то есть тут? Потому что, ну, реально, ну, невозможно такое. Но это если только 0, 0, 0, 0, 0, 1%. Я нашел игрока. Я, я же говорил, что невозможно так. 57 блоков назад. Он что, внизу, что ли? Или О, Соток блоков вперед. Ага. Ага! Как <свист> к, к нему попасть? Всех убил, можно тэпаться на спал. А ну я тогда не управлял меч, а сам возьму кицуй. и вы пытаетесь перебить. Пытаюсь дать ему... Пока ушел, не нужен. Сейчас я его еще раз прибедаю. А, ничего нету. Он обманывает всех. Это, это ПВП на Бон, это если меня убьют, то тогда я могу просто убить любого. Это, больш, это очень крутое ПВП на Бон. Давай, и... Давай, погнали. Нажимай, ну что ты нажимай все так. Ну я возьму тогда силу возьмут надо найти на аукционе фе феи в веноке. Еще одни есть за 300 тысяч, но я не буду покупать. Мне нужны фе феи в Что-то нету фе феи в веноках. тогда напишу. когда мне когда они продадут хотя бы кто-то это you, тут за 500к я могу за 4 корни это теплее Я купил. И нам нужно лучше Лучше взять. Возьму лучше шара, Ну, давайте возьму еще и геплы. За счет. Ну, где-то 4 штучки возьму. Это я пока положу. Литры возьму тогда. Ну, давайте тогда возьму... Это э -э -э шнека. Две штучки возьму уши. Ну и все. Осталось только взять шада. Распределить все так, как надо. одену одной золоде на Я их уже и сниму. Так. И поставлю сразу. Давайте я вот так вот сделаю. Вот. Вот так вот. Даже вот так вот сделаю. Ну и все, Осталось только взять кит. Ой. Кит. А, нет мне надо будет тогда сейчас все весы положить. Хома 2 и безалкита. Да, я так и знал, что так будет. Ладно, кладу все. Все вот это вот надо положить. Вот так. Ну и это тоже. все. Я буду пробовать, если что-то вот так. Просто вот. Вот все. А валить, всё. Раз, я полетел. Блин, я застрял. Ай-яй-яй-яй. О, все, я вылетел. Так, буду искать игроков тогда. Вот так. Да. Игроки. Если что-то использую Жолик. Нет, тут очень много игроков, я не пойду туда. Конечно, я его буду вод. Потому что так неинтересно. Я еще где-то остальное потерял. Ладно, возьму отсюда. А, у меня нет стаев здесь. Ладно, будет такие тогда. Возьму еще две. Все готово. Сейчас я теплюсь до пояся секунд еще надо полетать. И буду убивать игроков. Пять секунд. Летить. Тут один игрок только. Так все, где-то здесь должен быть. Или нет? Шестьдесят один бок вперед. Туда, что ли? Где-то туда. Нет, назад, вперед. А, он внизу. Все понятно. Как его пробраться? А, вот, все. Я понял, все. Иду. Чем я иду? Я тебя убью. Так. сколько на ростах а они везде по 31 9 подожду куда я смогу тяпнуться потому что наверх выниматься не вариант он тяплюсь на вендера сейчас вон где нахожусь. О, крисы. Окей. Дай боже. А -а. Ах. Сейчас посмотрим, есть, есть тебе крисы. Тут да, я не буду проигрывать. А, ах, 9 штук. Все, купил. Так, ну я, я буду ждать, когда игрок придет. Так, я хочу это училу задывать. Задывай. Плюс рисы. Рисы не очень, я их выброшу лучше. пошел, что идет идет. <звучит> ну, одессы а я оставлю, с я одессы оставлю и вам покажу, как сделать. Всем пока. <звучит> и всем, привет у меня Опять Максим Шадович И я вам сейчас покажу, где, где я буду закапывать и где находится этот сундук. Этот сундук будет находиться прямо вот в этой точке. Вот я откапываю и кладу это все в сундук. Это крутые лесы. Я книги уберу. Оставлю только самые лучшие. Вот и вот так. все. Книги эти я могу выбросить. И вот это вот тоже могу выбросить. Оставлю только одну землю. Конденанты у вас будут сейчас на экране. Вот они. Можете вот сюда прийти, вот они. Калдинаты вот в этой точке. Можете прийти на эти координаты и забрать эти рейсы. Вот в этом месте. Здесь, здесь будет закопано. Вот, вот. И еще здесь будет вокруг цветочки. Вот именно вот так вот. То здесь зовет. Кто идет это. Того повезло. Вот. Еще два. Цветочка сейчас я посажу. Еще один. Где-то здесь цветочек надо найти. Вот в этом месте. Тут уже кто-то побывал мне нужен один цветочек вот он последний цветочек берем и ставим опять же вот эти координаты 70 даже на даже до 78 высоте будет находиться вот здесь вы можете подойти и забрать этот подарок. Всем пока. Снимал я, я 5, 5, 6, 11, 2022 года. Заходите и забирайте. Кто найдет, отзывите в комментариях. Всем пока.